Меня зовут Салыкин Владимир, я менеджер по продуктам компании Актив. Почему сейчас, именно сейчас мы решили поговорить об этой теме? Вообще технология блокчейна, она уже достаточно старая, но мы решили поговорить об этом именно сейчас. Сейчас будет пару слов о том, почему так. Я расскажу про несколько значимых событий, которые произошли в России, которые повлияют на то, как мы смотрим на биткоин и на блокчейн в том числе. Первое событие – это 1 июля 2016 года. Такие компании, как Kiwi, BinBank, MDM, Банк Открытия и Тинькофф Банк объявили о создании консорциума по развитию блокчейна в России. Вообще в мире есть несколько больших консорциумов. В первую очередь это три международных консорциума. Вот в России был создан еще один специально для России. Если вам интересно, почему, например, здесь нет Сбербанка, то он как раз входит в один из международных консорциумов. Следующее событие в октябре 2016 года. Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба России запустили пилотный проект, который называется Digital Ecosystem по обмену документами на основе технологии блокчейн. В проекте принимают участие некоторые российские компании, в числе которых Аэрофлот, Русский Уголь, Форта Инвест и несколько других. Перейдем теперь к текущему году. В марте 2017 года премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев поручил Минкомсвязи и развития рассмотреть возможность применения технологии блокчейн в программе «Цифровая экономика», которая войдет в комплексный план действий правительства в 2017-2025 году. Ну и самое интересное, 2 июня 2017 года Центробанк заявил о создании собственной криптовалюты. Также 2 июня произошло еще одно очень значимое, на мой взгляд, событие. Владимир Владимирович Путин провел личную встречу с Виталием Бутерином. Если кто-то не знает, Виталий Бутерин – это основатель компании Ethereum, которая разрабатывает продукт по работе со смарт-контрактами и является одним из самых перспективных и значимых проектов технологию блокчейн на данный момент. Теперь поговорим немножко о том, что, собственно, вообще такое блокчейн и как это работает. Здесь есть, на самом деле, несколько проблем. Первое – это то, что блокчейн очень часто путают с криптовалютами, в частности, с биткоином. Надо понимать, что блокчейн – это все-таки технология. Технологию можно применять... Мало то, что различными способами, так еще и в разных местах. И криптовалюты – это лишь одно из э, таких применений практических а, Плюс а, здесь есть еще несколько проблем. Первое – это то, что все статьи в интернете, которые вы пытаетесь найти на тему блокчейна, они очень часто делятся на два основных типа. Первое – это такая желтая пресса где все намешно в кучу, где люди не понимают, собственно, о чем они пишут. А второй тип – это статьи такие для техногиков, которые уже очень подробно, очень глубоко рассказывают о том, как реализовывать те или иные вещи в технологии, ну или что-то подобное. В этом обычному человеку разобраться достаточно тяжело, поэтому понимание не увеличивается. Есть еще два аспекта неприятных. Первый это хайп. Хайп вокруг блокчейна. Плох тем, что он подрывает доверие к самой технологии, особенно хайп вокруг криптовалют. То есть очень многие говорят, что там криптовалюта это финансовая пирамида, что это все скоро рухнет. На самом деле мы не будем делать прогнозы, что произойдет там с тем же биткоином в будущем. Но основная здесь проблема в том, что вот эти все разговоры о том, что непонятно, что с этим будет дальше, они подругают доверие к самой технологии, хотя сама технология как бы не имеет напрямую какой-то с этим связи. Сама технология там хорошая, у нее там есть, конечно же, как у любой технологии, свои ограничения, но не надо ее просто сюда примешивать. И последний недостаток во всем этом понимании это то, что... За счет того, что технология стала хайповая, появилось большое количество мелких стартапов, которые пытаются впихнуть технологию вообще куда-нибудь, без понимания, зачем она нужна, какие преимущества она дает, лишь бы впихнуть, лишь бы на этом хайпе по-быстрому заработать денег, получить их там как по-быстрому потратить. Это тоже подрывает доверие к самой технологии, поэтому я всем советую так, более скептически и более внимательно относиться ко всем статьям, которые вы читаете, стараться их так слегка фильтровать. Сейчас я пытаюсь в общих чертах рассказать о том, как работает блокчейн, чтобы это было понятно большинству, без каких-то технических подробностей. Делать я это буду на примере криптовалюты, хотя сам только что себя пожурил, что не надо эти вещи смешивать, но, к сожалению, сама технология в отрыве от ее применения достаточно сложная, и... Если пытаться объяснить именно внутренность технологий, то будет прям совсем мало понимания. Итак, как работает блокчейн? Представьте, что у нас есть школьный класс, в нем сидят дети, и они решили придумать некоторые свои игрушечные деньги, просто так для себя. При этом они хотят, чтобы они были виртуальными. И Для этого дети, ну вот я, например, сделал такой пример, допустим, вот у них есть такая виртуальная валюта конфеты. Они берут и начинают на классной доске писать, сколько у кого конфет или виртуальных денег было изначально, а затем начинают создавать некоторую таблицу транзакций, в которых каждую транзакцию они подписывают для того, чтобы никто другой не мог подправить что-то на перемене за соседа, например. Уже в таком виде эта система будет отлично работать. Но только для тех пор, пока не придет учитель и не сотрет все с доски, со словами, что я хочу контролировать финансовые потоки, и чтобы вы за конфеты наркотики друг у друга не покупали. Вот. Но тогда дети могут начать вести подобные финансовые журналы, каждый у себя, под партой в тетрадке. И постоянно дописывать в нее транзакции. Единственный такой недостаток что для того, чтобы эта информация обмениваться, им придется друг другу каким-то образом передавать записки. Потому что кричать на уроки нельзя. И вот эти записки в нашем случае это интернет, и вот, в общем-то, так и работает криптовалюта в самом-самом первом приближении. Теперь по нашему классу будет ходить большое количество записок с различными транзакциями. Основной недостаток потока таких записок в том, что непонятно, переписал конкретный ученик себе в тетрадку и эти, эти записки или еще нет, потому что какие-то к нему могли попасть просто повторно. Плюс не совсем понятно, как понимать, есть ли у конкретного ученика, Столько денег, сколько написано в записке, он хочет передать соседу. И в принципе в биткоине придумали решение. Наши ученики будут обмениваться не просто записками с одной транзакцией, а будут обмениваться целыми страницами этих транзакций. Немножко про эти страницы. Как только конкретный ученик накопил много-много строчек, он их все записывает в тетрадку на страничку, ставит номер страницы, считает свертку от предыдущей страницы и все это записывает на эту получившуюся классную новую страничку и рассылает ее по всему классу. Другой ученик, который получает страничку, он проверяет. Проверяет, во-первых, каждую строчку, что она, каждая написана верным почерком, что номер страницы действительно новый, что свертка от предыдущей страницы совпадает что там у всех есть именно столько денег, сколько надо для проведения подобных операций, которые на этой странице указаны. И вот, в общем, он все это пересчитывает, все верифицирует. Кажется, что это муторно, и, конечно, в реальной жизни с детьми это вряд ли бы работало, но если все это поручить компьютеру, то срабатывает это за несколько долей секунд, и, в общем-то, все удобно. Если на страничке все правильно, то Петя берет эту страничку, вклеивает, к себе в тетрадку. Все транзакции, которые там были описаны, он признает совершенными. Соответственно, если в его страничке, которую он еще не успел дописать, были какие-то транзакции из этой странички, он их может просто выкинуть. А если же к нему приходит какая-то страничка, на которой какая-то информация не удовлетворяет описанным выше условиям, ну, допустим, почерком другим что-то написано, или один ученик пытается отправить другому столько денег, сколько у него нет. Тогда он берет просто эту страничку со словами «фигня какая-то», выкидывает в мусорку, и никакой проблемы. Чтобы эти странички не пересылались каждую секунду, чтобы ученики успевали, собственно, это все пересчитывать, была придумана такая идея, что давайте странички оформлять и отправлять раз в определенное количество времени, чтобы все успели обменяться этими страничками. Биткоины этого добились следующим образом. Всех учеников решили занять полезным делом. Они начинают решать некоторую задачку, которая была, допустим, случайно выбрана из учебника по математике. Кто первый решил свою задачку, тот молодец, тот, соответственно, собирает все записи и оформляет страничку. При этом в эту страничку он добавляет решение задачи, чтобы любой из участников мог потом проверифицировать, что он действительно эту задачку решил правильно, нигде не намухлевал. Нет ничего страшного, если эти странички будут оформлять, эти задачки будут решать и оформлять не все прям участники, а только там какая-то группа отличников. Главное, чтобы это все время был не один конкретный человек. В биткоине это, собственно, так называемая атака 51%, когда какой-то конкретный участник сети обладает 51% всех ресурсов. Но на самом деле важность этой атаки слегка преувеличена, потому что если у какого-то из участников сети биткоин будет, больше, чем 51% компьютерной мощности всех остальных участников сети, ну, как бы он найдет, как этим больше денег заработать, куда эффективнее, чем странички в биткоине подделывать. Вот, и, собственно, это все. Вот именно так в общих чертах работает блокчейн на примере биткоина. Есть, конечно, разные дополнительные нюансы, если кого-то эти подробности уже дополнительно интересуют, особенно технические детали реализации, то оставляйте свои вопросы, я постараюсь ответить. Немножко про сам уже блокчейн, больше от, оторвемся от биткоина как от реализации. Смотрите, когда блокчейн разрабатывали, что в него вложили на этапе проектирования. Первое ⁇ это защита от подделки. То есть наши транзакции, они... Изначально сделан таким образом, чтобы их нельзя было подделать. Каждая транзакция подписывается электронной цифровой подписью того, кто эту транзакцию производит. Ну а остальные участники сети, они контролируют все транзакции и, соответственно, не дадут выполнить ту транзакцию, которая невалидна. Защита от цензуры. То есть невозможно никаким образом в блокчейне какие-то записи поправить или удалить, если вам это очень захотелось. И, собственно, вот про удалить это третья фишка блокчейна так называемая защита от отката операции. Если какая-то операция уже была произведена, никаким образом вы не сможете ее вернуть обратно. Также туда заложили защиту от нелегитимной миссии. Ну, здесь мы не будем подробно этот вопрос рассматривать. Такая чисто валютная фишка. К самому блокчейну мало отношения имеет. Защита от непоследовательности, то есть невозможно там, вставить какую-то страничку, взять старую там, или э, еще какую-то там и воткнуть в середину блокчейна. То есть все будет строго последовательно. Ну и защита от простоя, которая гарантируется и обеспечивается всеми участниками нашей сети, которые просто дублируют большое количество информации для того, чтобы при выходе одного из узлов из строя вся наша система не рухнула. Казалось бы, это все замечательные принципы, а почему же тогда блокчейн не покорил мир. Вот об этом чуть-чуть поподробнее, уже остановимся. Потихоньку переходим к самому интересному, к нашей теме про безопасность и защиту. Но вначале некоторые общие принципы, почему блокчейн не покорил мир. Первое – это невозможность отказаться от операций. <coughs> это пункт очень критичный для криптовалют. В реальной жизни, пока вы пользуетесь какой-то карточкой и процессингом, например, там, визой или мастер картом у вас есть возможность отказаться от некоторой нелегитимной операции, которая была случайно произведена. Ну, например, у вас там пин-код украли, карту украли и стали снимать с вас денег, то процессинг вас страхует и будет возвращать вам деньги в таком случае, если вы сможете доказать, что это действительно были не вы. В блокчейне, биткоине это не работает, потому что отказаться от операции никаким образом не получится. Проблема 51%, про которую я чуть-чуть уже проговорил, так называемая проблема захвата кем-либо более 50% мощности всей сети блокчейна, ну или биткоина. С одной стороны проблема, как я уже говорил, не очень горячая, потому что очень сложно получить громадный такой пакет ресурсов самому. Но здесь есть такой более тонкий частично политический аспект, то есть вам не обязательно самому вводить в сеть биткоина гигантское количество каких-то компьютеров и вычислительных мощностей. Гораздо проще оказать давление на владельцев больших-больших ферм, которые уже в биткоине существуют. И более того, на данный момент существует около четырех больших пулов, в биткоине, которые этой 51% мощности обладают. То есть фактически, оказав там давление физическое в том числе на очень ограниченную группу людей, которые принимает решения, вы действительно можете э, захватить эту мощность и начинать проводить какие-то э, жульнические операции, в том числе, например, пытаться осуществлять цензуру. То есть не проводить операции, которые вам не выгодны просто в сети. Так называемая проблема консенсуса. Помните, я рассказывал, что в блокчейне наши ученики решают задачу. В биткоине это действительно так. И вообще в большинстве криптовалют, порядка там 80-90% всех криптовалют используют так называемый Proof of Work, который заставляет всех участников сети выполнять некоторые вычислительные операции для создание страниц с транзакциями. И на данный момент это приводит к тому, что громадное количество компьютеров, которые находятся в сети, занимаются, ну, по большому счету, просто ерундой, тратят громадные ресурсы, в том числе электроэнергию, на то, чтобы это все работало. Где-то я читал данные о том, что на поддержание просто на поддержание работы биткоина в рабочем состоянии на данный момент тратится что-то порядка 76 миллионов долларов в день за электроэнергию, ну, что, вообще говоря, не очень дешево. Эту проблему пытаются решить, в том числе разработкой таких алгоритмов достижения консенсуса, как proof-of-stake, а также всякими гибридными вариантами, но пока все эти, ну, в большинстве блокчейнов все эти вопросы еще очень актуальны, не решены. Скорость работы, такой тоже немножко спорный пункт, я его написал, конечно, потому что большинство людей хорошо знают про биткоин. Вообще в блокчейне можно решить проблему скорости работы, и она решается в некоторых блокчейнах, но, например, не в биткоине. То есть качество транзакций, которые может проводить биткоин за единицу времени крайне мало. Недавно это было 7 операций в секунду в августе в связи с модернизациями протокола. Теперь в биткоине можно проводить 14 операций в секунду, ну, по сравнению там, с каким-то процессингом Виза, который может там, сотни тысяч операций в секунду проводить. Не самая лучшая история. Размер. Здесь подразумевается, прежде всего, размер самого блокчейна. Чем больше вы пользуетесь конкретным блокчейном, биткоином, эфириумом, любым, тем больше сам блокчейн, и вам надо его хранить. Хранить у себя. Вы, конечно, можете пытаться только какую-то часть блокчейна хранить на там, своем компьютере, но тогда некоторые принципы самого блокчейна нарушаются, В том числе, например, вы уже не гарантируете так надежно отказ системы, потому что получается, что весь блокчейн хранят только единичные участники сети. Причем размер этот, ну, уже такой достаточно серьезный, то есть если вы просто поставите биткоин-клиент сегодня, то он вас попросит там скачать порядка 150 гигабайт, и чем больше времени пройдет, тем больше будет этот размер данных в самом блокчейне, причем чем больше людей будет пользоваться биткоином, чем популярнее он будет, тем размер будет расти все быстрее, быстрее, быстрее, и скоро дойдет там до каких-то терабайтов, которых уже, ну, мало кто хочет хранить на своем компьютере постоянно к тому же, и... Представьте, что вы еще там и не только одним биткоином пользуетесь, там биткоином, эфиригом, там каким-нибудь, не знаю, лайтнингом, еще какими-то другими криптовалютами. В общем, проблема весьма актуальна. И, на мой взгляд, самая такая, ну, одна из самых горячих проблем – это отсутствие развитых системы. То есть технологию придумали, появились первые реализации, но вокруг этой технологии пока мало каких-то программных продуктов, серьезных уже развитых, которые помогали бы со всем этим работать. То есть все это такое достаточно зачаточном состоянии. Ну, на самом деле, опять же, просто скачайте клиент биткоина, и посмотрите, как он выглядит. Скачайте там клиент эфириума, вы увидите, что он уже выглядит там на порядок лучше, уже там удобнее для пользователей, более понятно, какие-то вещи ему хотя бы пытаются объяснить. Но клиент биткоина, он просто настолько простой и топорный, что если вы уже не обладаете большим набором знаний, работать с этим у вас вряд ли получится. Ну и самый наш горячий вопрос сегодня, собственно, про цель нашего вебинара, это, собственно, что там вообще с безопасностью, потому что преимущество – это хорошо, там неотказуемость – это хорошо, но как бы про безопасность тоже надо подумать, и, к сожалению, подумали про это мало, давайте поговорим немножко про инциденты с безопасностью. Самый, наверное, известный инцидент – это так называемый инцидент за он касается эфириума. В июне 2016 года в программной платформе DAO был обнаружен критический баг. Причем, что самое интересное, команда эфириума про этот баг знала, но не уделяла ему должного внимания, посчитали, что это никогда не будет кем-то использовано. Однако нашелся хакер, который использовал эту уязвимость, и она ему позволила вывести порядка 1 трети всего эфира, на свои счета. К счастью, сама реализация Эфириума построена таким образом, что в течение месяца он эти деньги не мог из самой сети извлечь. Но инцидент достаточно серьезный. На тот момент сумма, которую ему удалось похитить, была порядка 50 миллионов долларов. Учитывая, насколько вырос Эфириум в последний момент, сейчас эта сумма, наверное, уже несколько миллиардов долларов была бы. Вот. Причем вот эти уязвимые реализации и проблемы с ними, с безопасностью, их еще подхлестывают то, что сам блокчейн, технология децентрализированная, и нет никого, кто мог бы принять решение о том, что делать в данной ситуации. И в реальной жизни потребовалось несколько недель на то, чтобы сообщество обсудило эту проблему, решило, что делать дальше. В итоге инвесторам эти деньги вернули, но это привело к тому, что Ethereum фактически раскололся на два разных блокчейна, так называемый Ethereum и Ethereum Classic. Это очень такой серьезный риск. То есть я думаю, что никто, особенно из каких-то там крупных организаций, предпринимателей, не готов к тому, что у него там похитят миллиарды долларов и решение о том, что будет с этим дальше, будет зависеть просто от Сообщество, которое в течение нескольких недель, может быть месяцев, будет принимать решение, а что дальше. Кроме уязвимых реализаций есть еще более банальная, и куда более жесткая проблема, это вредоносные реализации. Прямо сейчас вы можете зайти там, на HubrHub Hub в России, там, за две секунды найти статью о том, как создать собственную вредоносную реализацию того или иного блокчейна. Ну, как бы вы понимаете, что хакеры, они уже тем более не только знают, но и уже создают вредоносные реализации. То есть простой пользователь, который мало что понимает в том, как это работает, и даже если он отлично понимает, как это работает, не является там серьезным разработчиком, в принципе вообще не может каким-то образом узнать о том, что сегодня он поставил не официальную версию блокчейна, а какую-то вредоносную, которая теперь начинает там у него деньги списывать или начинает документы, которые он через этот блокчейн гоняет, просто куда-то пересылать налево, ну и так далее. Здесь также актуальна проблема слабых паролей. Тут, опять же, за примером далеко ходить не надо. Поставьте клиент эфириума, попробуйте зарегистрировать кошелек, вбейте пароль QWERTY123, эфириум скажет, что все нормально, никаких проблем используйте, ну, как бы, мы понимаем, что пользователи, которым мы дали возможность такие пароли создавать, будут их создавать, будут их использовать, потом просто любой человек, взяв статистику паролей в интернете, может просто садиться и начинать перебирать э, и получить доступ там, к большому количеству кошельков. Но, на самом деле удивительно, что это до сих пор не происходит. Наверное, одна из причин просто очень большое количество кошельков. И выбирать пока тяжело, но я думаю, атаки здесь будут только появляться и появляться. Немножко про иностранные алгоритмы. Это, конечно, такая исключительно российская специфика, но мы не можем про нее молчать. Проекты будут делаться, но пока не совсем понятно, как именно. В блок... В блокчейне используется электронная сфровую подпись, в первую очередь это ЕСДСА, то есть как бы тут пока далеко до российских алгоритмов, а все мы знаем, как наши регуляторы скептически относятся к иностранным алгоритмам, которые с криптографией связаны. Здесь есть некоторый такой фактор неопределенности, что с тем будет дальше, пока непонятно. Еще один интересный инцидент, нам вот очень близок, подписывается не вся информация в транзакции. Вот просто люди, которые занимаются реализациями блокчейна, они, к сожалению, не специалисты по информационной безопасности. Это вот приводит к таким ошибкам, когда транзакция вроде как подписывается, вроде как электрон с своей подписью, но потом выясняется, что подписывается она на самом деле не вся, и есть возможность менять какую-то информацию уже внутри транзакции, которая уже внутри блокчейна находится. Вот такая тяжелая история. Ну и... Последний пункт, на котором мы отдельно сегодня акцентируем внимание, это уязвимость закрытого ключа. Все мы знаем, что блокчейн использует внутри себя закрытые и открытые ключи, собственно, для электронной подписи. К сожалению, есть очень большая проблема с их хранением. Давайте чуть подробнее поговорим, почему закрытый ключ так важен в блокчейне. Это прям очень важен. То есть даже если это сравнивать с коллективной электронной подписи, я бы даже сказал, что даже более важен... первая собственно, защита лежит на плечах самого пользователя. Как я уже говорил выше, большинство пользователей, они малокомпетентные и не обладают нужным набором технических каких-то знаний и навыков для того, чтобы защищать свои ключи. Плюс никто не отменял социальную инженерию. То есть э, наши простые пользователи с удовольствием отдадут свои ключи, перешлют их по почте и так далее. Элементарный фишинг позволит похитить всю необходимую нам информацию. Ну и это прям очень усиливается тем, что откат от операции вообще говоря нету. А, все вместе это создает ну, примерно такие ситуации. Представьте, что... Завтра наше государство решило создать некоторый реестр, ну, например, там, реестр недвижимости на основе технологии блокчейн. Это приводит к тому, что там, сотни тысяч людей в России ставят себе некоторые клиенты в блокчейн, хорошо, если они были официальные, невредоносные, создают там свои закрытые и открытые ключи-подписи, которые будут использоваться для проведения операций с недвижимостью. На данный момент в большинстве блокчейнов эти ключи, они просто хранятся на жестком диске с простейшим каким-то шифрованием. Пользователи эти ключи защищать не умеют, поэтому эти ключи будут похищаться, и наша недвижимость будет переходить просто от наших лояльных граждан к злоумышленникам, причем за счет того, что никаких откатов операций в принципе нет, не совсем понятно, что с этим делать. То есть как бы даже если вы найдете конечного какого-то мошенника, который получил э, таким путем квартиру, не совсем понятно, как заставить этого человека передать ее обратно с юридической точки зрения. Понятное дело, что есть там какой-то э, механизм физического давления на человека, но э, даже если суд приговорит этого мошенника к возврату данной там, квартиры потерпевшему, вряд ли он сможет заставить его подписать его закрытым ключом эту транзакцию, как бы. Тяжелая очень история. Но, к счастью, у проблемы защиты закрытого ключа уже есть решение. Это всеми нами любимые токены и смарт-карты. Вот на данном слайде вы видите несколько примеров таких устройств, которые уже были разработаны для биткоина. И прямо их можно приобрести, свободной продажи без проблем, естественно, на зарубежных сайтах, потому что, ну, мы понимаем, что в России пока с блокчейном и биткоином ситуация очень спорная, но эти устройства уже есть и, как бы, их выбрали не просто так. Давайте, собственно, чуть побольше акцентируем внимание, о чем, собственно, токены могут помочь, если мы решим их использовать в блокчейне. Естественно, для этого нужно будет дополнять э, реализации блокчейнов соответствующим образом. Давайте поговорим про плюсы. Первый плюс – это неизвлекаемость закрытого ключа. Так же, как сейчас происходит с электронной цифровой подписью, умные токены, например, там, токен CP2.0 позволяют генерировать закрытые ключи внутри устройства. Эти ключи устройства никогда не покидают. То есть наш пользователь, который не обладает необходимым набором знаний и навыков, просто не сможет там, этот ключ кому-то отдать, каким-то мошенникам. Ну, конечно, сам токен сможет, но если он не передаст им пин, то как бы, они не смогут эти ключи каким-то образом стокен токена вытащить. Вычисление ЦП на борту устройства. Вычисление ЦП на борту устройства нам сразу дает два плюса. Первый плюс – то, что наши ключи никуда с устройства не выходят, все мы считаем на борту. Второй такой неявный плюс в том, что мы как производители таких устройств обладаем большой компетенцией в криптографии и никогда не допустим таких ошибок, как там, подпись только части сообщения или подпись только части транзакции. За счет этого как бы, весь блокчейн станет куда безопаснее. Плюс технологии типа Secure Messaging позволяют нам вообще целиком шифровать весь трафик между условным блокчейн-приложением и токеном, соответственно, все там пин-коды и другая информация, которую мог бы покидеть злоумышленник, она будет ходить в закрытом виде, еще больше повысить безопасность нашей системы. Ну и защита от удаленного управления. Я про это как бы в каких-то минусах не говорил, но опять же в современном мире, если у вас запущен какой-то блокчейн-клиент, вы там аутентифицировались, вы там как некоторые пользователи могли выбрать и поставить галочку, что я уже свои учетные данные ввел, пожалуйста, не спрашивай их у меня. Просто оставили компьютер, отошли от него. А злоумышленник, просто подсадив вам некоторого Трояна, перехватывает управление и начинает выполнять те операции, которые он хочет. Так, ну, подведем большой итог. Первый наш тейш в ближайшие три года будут запущены массово пилотов по использованию технологий блокчейн, в том числе в государственных организациях. Это как бы нравится сверху. Наверняка такие пилоты будут и в большом бизнесе, но мы про них вряд ли узнаем, потому что, ну, вряд ли они будут настолько широко освещаться. На, опять же, мой личный взгляд, большая часть пилотов будет закрыта, потому что как только люди начнут активно, действительно разбираться, активно создавать решения, они начнут больше понимать все плюсы и минусы, в том числе с безопасностью. и плюс чуть-чуть хайп сойдет на нет, то есть люди начнут более серьезно понимать, что технология имеет свои ограничения, где-то ее можно принимать, где-то ее принимать просто не нужно, потому что смысла не имеет. Один из основных подводных камней — это безопасность закрытых ключей. Ну и... Токены смарт-карты – это те устройства, которые нам помогут этот вопрос решить, в том числе и в блокчейн, не только в блокчейн. Надеюсь, что в будущем мы чуть в эту сторону двинемся. Так, сейчас мы перейдем к секции вопросов. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. Единственное, что я хотел сразу поделиться таким небольшим бонусом. После того, как я отвечу на вопросы, у меня будет слайд с большим количеством неплохих статей по теме вообще блокчейна, биткоина, того, как это устроено, того, какие там есть проблемы, какие есть достоинства, какие есть недостатки. Мы всем вышли на эту презентацию. Я вам всем советую их прочитать, ознакомиться. Их там, ну, на самом деле не так много, порядка там 80 И, на мой взгляд, это вот одни из лучших статей, которые за последний год в России писались. Мне кажется, это всем будет очень полезно так ну и теперь по вопросам теперь по вопросам Так, вопрос... Так. Вопросов много, коллеги, поэтому я буду постепенно двигаться. Так. Вопрос от Михаила. Как можно нормально выстроить блокчейн в контексте вопроса, если мы не говорим о криптовалюте, какой майнер может добавлять блок в блокчейн и как будет проходить выбор майнера, если отходить от вопросов Proof of Work, Proof of Stake. В нашем случае криптовалюты нет. Не совсем понял вопрос, вы смотрите, насколько я, насколько я понял, Uh, Proof-of-Work и Proof-of-Stake, они как раз и позволяют вам uh, выбрать, какой майнер может добавлять блок в блокчейн. Если вы uh, хотите, допустим, выстроить блокчейн uh, таким образом, чтобы у вас именно какие-то конкретные uh, люди считали эти там странички, то вы, в принципе, это можете сделать, и, в принципе, это такой некоторый вариант proof of stake но тогда не совсем понятно, в чем вы хотите получить плюс от децентрализации. То есть, если вы назначаете каких-то конкретных людей, которые будут странички считать, то ну, как бы вы пришли к некоторой централизованной системе. Если я не совсем подробно ответил или, может быть, как-то не понял, то, Михаил, вы, пожалуйста, напишите там еще один вопрос с дополнительным каким-то пояснением. Чем больше контекста, тем лучше, чем больше мне будет понятно. Так, вопрос от Евгения. Могли бы вы дополнительно пояснить, зачем заставлять детей решать задачи для оформления страниц? Смотрите, Алексей, как только мы начинаем оформлять странички, у нас есть много участников, там детей в нашем случае, которые одновременно эти странички оформляют, и а потом начинают друг другу пересылать. И таким образом, во-первых, мы зафлудим сеть, ну, то есть если мы в масштабах сети интернет позволим всем-всем-всем считать странички и все время их там отправлять, будет вообще гигантский поток трафика. Ну, это во-первых. А во-вторых, это сделано для того, чтобы был некоторый гарантированный промежуток времени на распространение этих страниц. То есть как только сферический Вася посчитал страничку и сообщил всем о том, что он страничку посчитал, мы решаем этому Васе дать некоторое время, чтобы он успел эту страницу распространить по всем остальным участникам блокчейна, чтобы они уже не создавали страницы, в которых уже есть те операции, которые были включены в его страницу. То есть они, когда эту страницу от него получат, они часть операций из своих страничек вычеркнут. Ну, соответственно, такая оптимизация по производительности в первую очередь. Uh, на самом деле откатить можно, Примеры биткоин и эфир показывают это. Ну, это очень спорно, как бы вот в инциденте за DAO эфир вроде как откатил операции людям, а в то же время это породило два разных блокчейна, то есть фактически две разные системы. Не совсем понятно, можно ли это считать откатом. Вот, плюс, ну опять же, если мы поговорим про рецидент за DAO, в этой ситуации были люди, которые проводили свои, вот, как вы правильно пишете, все последующие операции после отказа, они были инвалидированы. Ну вот опять же представим, что это ну, как бы какая-то реальная жизненная ситуация. У вас висят там какие-то деньги или материальные какие-то активы. Произошел какой-то инцидент, который вообще вас не затрагивает с какими-то там другими людьми, потом что-то две недели обсуждается. И потом происходит откат на какую-то позицию. И вы внезапно выдаёте, что деньги, которые вы там отправили в оплату каких-либо услуг, их внезапно просто, ну или вы их получили в оплату каких-то услуг, их внезапно вернули обратно. Как бы что с этим делать, особенно с юридической точки зрения? Ну, это не очень понятно. Так, скорее уязвимая версия ПО для работы с блокчейном, это не относится к уязвимости блокчейна. Да, так и есть. Вы полностью правы, но как бы проблема в том, что разработчики, они совершают ошибки, в принципе, даже если это очень-очень крутые ошибки, очень крутые разработчики, извиняюсь, они какие-то ошибки совершают и, ну, как бы, от этого невозможно подстраховаться. Что с этим делать, ну, как бы, не совсем понятно, потому что очень многие, кто хочет завязать на это критичную инфраструктуру. Ну, то есть, вы понимаете, если у вас там произошла ошибка в Microsoft Word, то вы его закрыли, как бы, слава богу, перезапустили, как бы, в крайнем случае, переустановили. Никаких проблем. Что делать, если это в рамках какой-то серьезной государственной системы? Не совсем понятно. Так, Евгения задает вопрос в размере смарт-контрактов, реализованных в блокчейне, что критично мне подписывается в транзакции? Давайте как-то это письмо лучше на почту, потому что я не смогу вот прям с... мгновенно сейчас привести конкретный пример. как бы Они у меня есть, сохранены, но просто я не смогу сейчас вам дать какую-то конкретную ссылку с техническим описанием, в чем проблема. Если токен сломается, то доступ к кошельку будет потерян с концами. А... Михаил задает вопрос. Возможно, но не обязательно. Смотрите. А... Если мы рассматриваем классические токены, как они реализованы сейчас, то тут ну, как бы вопрос, во-первых, какие токены смотреть на наши или вот на те токены, которые я показывал, которые реализованы у наших зарубежных коллег. В принципе, никто не мешает вам для блокчейна сделать токен, у которого есть некоторая операция депонирования, то есть которая позволяет вам ключи э, сгенерировать на одном устройстве, депонировать их на другое устройство, при этом они все равно остаются неизвлекаемыми и могут вот только таким образом размножаться. Один из этих токенов вы кладете в сейф, в какой-то надежный, а второй используете. Если он, первый ваш токен там сломается, будет потерян или еще с ним что-то произойдет, ну, как бы вы всегда сможете воспользоваться резервом. Так, дополнительный вопрос от Евгения. Если в канале связи между пользователем и токеном есть противник, то он может перехватить пароль. Вы говорите о защищенной передаче пинов, но на этапе начала работы, откуда у пользователей токена возьмется общий ключ к шифрованию? У них общего э, ключа шифрования не будет, Евгений. они сделают сессионный ключ совместно. То есть банально тем же там Дифи Хелманом, если вы знаете, что это такое, если нет, то посмотрите на Википедии, как работает D.C. Hellman, то есть им не обязательно иметь какой-то общий разделяемый секрет для того, чтобы создать сессионные ключи для шифрования. Так как все-таки защитить технологию блокчейн? Вопрос от Сергея. Боюсь, этот очень такой вопрос масштабный, я не смогу там за пару минут на него ответить. Если вам интересны какие-то конкретные шаги, у вас есть какой-то конкретный контекст, то есть какая-то конкретная система или... Какой-то хотя бы проект, системы, то вы можете обратиться, пишите там мне на почту, я готов своим компетенции дать какие-то советы. Так, И, а есть так, вопрос от Сергея. А есть какие-нибудь пилоты блокчейна с отечественной криптографией? Да, такие пилоты есть. Более того, Технический комитет номер 26 сейчас проводит проработку всей этой истории. Но, насколько я знаю, пока публичных проектов, тем более таких, которые бы находились на каком-то этапе завершения работы, там пока нет. Ну, по крайней мере, я таких не знаю. Если кто-то знает, то поделитесь, я с удовольствием всем остальным расскажу. Так, вопрос от Константина Иванова. Как реализуется... Защита смарт-контрактов. Я адресую этот вопрос тоже на почту. Мы сегодня не, тему смарт-контрактов не обсуждали, и поэтому не будем в нее погружаться. Я думаю, всем остальным будет тяжело. Так, Михаил, я вижу, тут больше какие-то пошли не вопросы, а комментарии. Если вы хотите как-то подробно пообсуждать, то давайте лучше на почту, я с удовольствием отвечу, с удовольствием пообщаюсь. Пока очень сложно по вашим большим комментариям что-то такое прокомментировать, тем более, чтобы всем это было интересно. Вопрос от Владимира. Каковы сроки действия ключей, закрытых и открытых? Тут про... Не совсем понятно, про какие ключи вы спрашиваете, Владимир, потому что если мы говорим про, ну, например, биткоин, то там открытым ключом является, собственно, ваш кошелек. То есть номер вашего кошелька – это открытый ключ, а у вас есть закрытый ключ, которым вы получаете туда доступ. И тогда сроки действия этих ключей, ну, они по большому счету бесконечные. Это тоже печальная история, но как бы это так и есть. И, ну, как бы, вы не можете поменять открытый ключ. Ну, вы можете, но для этого вам придется создать новый кошелек и перевести на этот кошелек все средства. По-другому, пока это не реализуется. Можно ли сменить закрытый ключ в случае его компрометации? Вот э, спасибо Константину Иванову за этот вопрос. Я забыл эту тему осветить. Это большая боль, потому что, как я сказал, пара закрытый открытый ключ – это... В биткоине, например, номер кошелька, и вы никак не можете сменить закрытый ключ в случае компрометации. То есть вам надо каким-то образом эти средства куда-то переводить. Вот если у вас там в технологии электронной цифровой подписи, например, заложены сроки действия, смена ключей, то не совсем понятно, что вам делать в случае блокчейна и биткоина в частности. Тут есть еще более больная проблема. Вот, что делать, если... Вы его действительно скомпрометировали или просто потеряли. Если в централизованных каких-то системах вас подстраховывает участник уровня вверх, то там можно что-то сделать. А здесь, ну, это большой вопрос. Так, Андрей просит запись. Да, запись будет. Все посмотрят. Мы всем, кто на вебинар записывался, вышлем. Ссылку с записью. Так, включаю слайд с статьями. Вы, в принципе, можете уже по названию этих статей поискать их в Яндексе, легко найдете. Но также напоминаю всем, что мы вышли, и вы сможете все это посмотреть, почитать. Всем рекомендую. Вопросов больше нет. Оставлю на буквально 2-3 минуты. Слайд со своими контактами и с контактами нашей компании, чтобы у вас была возможность их куда-то переписать и обратиться с вашими вопросами. Всем спасибо. До новых встреч.